меняли искусство, изобразительное искусство, архитектуру в какой-то степени, где вот эта вот интеграция, поскольку эта правонаука посвящена интеграции, междисциплинарности. Вот наука меняет нашу жизнь, искусство. Далее свои знания представил основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос» экс-специалист по подготовке космонавтов, автор книги «Космос. Будь в теме» Денис Прудник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 Аделис и Фудиновой. и экологика в пространственных искусствах. Основная мысль в том, чтобы на всех этапах вообще от младенчества и в том числе вот во время обучения формировать у ребят не просто базовые какие-то профессиональные навыки, а формировать привычку мыслить шире и обращать внимание на такой широкий спектр проблематик. Экология ⁇ это только один из моментов, да? их много, и хорошим профессионалом ты можешь стать тогда, когда можешь ну, одномоментно, комплексно решать разные задачи. Завершающей стала лекция о нанотехнологиях в современной жизни. Старший научный сотрудник, научный исследователь к лаборатории, многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Института физики Максим Пудовкин.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 Первым выступил Александр Гусев с лекцией ⁇ Геологическое освоение Луны ⁇ Спикер говорил о геологическом освоении Луны, преподнося информацию для зрителей простым и понятным языком. Поиска полезных ископаемых, поиска воды, поиска редкоземельных элементов для того, чтобы подготовить почву для георазведки на поверхности Луны и возврат лунного грунта цельного. Ценного на землю. Далее прошла лекция объюз головного мозга, где поговорили о новых словах и их лексическом составляющем. Основная мысль моего доклада о том, что слов много, они разные, но, э, так скажем, влиять на это мы не можем. Мы просто наблюдаем, что да, есть такая лексика, что останется решать только в принципе нам самим, которые производят эти слова, людям, которые производят эти слова.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 Это очень важная такая составляющая, потому что мы хотим транслировать это для всего мира. Мы хотим, чтобы наши, нашим городом гордились, потому как гордимся мы своим городом и своим альбоматором, который хочется приходить вновь и вновь. В 19.40 в аудитории началась лекция нейромаркетинг – как заглянуть в подсознание потребителя. Спикер рассказал о том, как правильно проанализировать реакцию потребителя на тот или иной продукт. Рассказала о нейромаркетинге как о науке. Моя задача была сегодня в достаточно такой игровой форме объяснить, что нейромаркетинг – это прежде всего исследование, построенное на высокочувствительном аппаратном исследовании. Заключительной стала лекция «Зеленая химия в косметике и косметологии», где были открыты тайны «Зеленой химии».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 оно для журналиста будущего, ну там 5-10 лет, э, оно очень полезно, потому что он, во-первых, будет узнавать признаки м -м, противостояния медиа. И э, мне кажется, что внутри профессии журналиста все-таки защита стремление э, доносить ситуацию, описывать жизнь именно такой, как она есть, а не плясать под дудку, под музыку чужую.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 Основную информацию в рамках первой помощи, то есть это сердечно-легочная реанимация, прием геймлиха, когда человек подавился. Также мы предоставляем возможность попробовать эндоскопию, то есть это аналог операции, да, внутри брюшной полости, Перекат, перетаскиваем колечки и даем также деткам возможность пошить то есть на искусственной коже. Абитуриенты, когда приходят сюда, они видят вот эту сферу, может быть, их что-то заинтересует больше, они как-то лучше станут понимать, что, чем они хотят заниматься вообще в этой жизни. Вот. Ну соответственно, это передача опыта, деление. Люди здесь делятся своими эмоциями, своими интересами и так далее, поэтому это очень здорово. Научно-популярное мероприятие вызвало большой интерес не только у школьников, но и у студентов Казанского федерального университета и пришедших с маленькими детьми взрослых. Мне больше всего понравилось. Тематика с дронами здесь, беспилотными, было довольно интересно поуправлять и посмотреть ими. Я считаю, что про науку очень важно мероприятие из-за того, что это популяризирует науку, помогает э, ребятам определиться с будущим при поступлении в университет. Я по своему опыту могу сказать, что это довольно тяжелый вопрос, когда ты не знаешь, куда поступать, в довольно личное положение. И такие мероприятия э, расширяют кругозор э, у молодежи, и они.